Привет! Как использовать контент для повышения продаж в Инстаграм без рекламы? В прошлых видео мы рассмотрели, как нам может помочь обучающий, вовлекающий и мотивирующий контент повысить продажи с нашего Инстаграм. Теперь шаг четвертый – контент, приводящий к покупке. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые фишки про Инстаграм, ТикТок, Ютуб и прочее-прочее-прочее. Лайк тоже не будет лишним. Ну а мы приступим. Что такое продающий контент? Порой это не такой высокохудожественно-технологично-мотивирующий нужное подчеркнуть текст, а набор несложных действий, способных чудесным способом повысить конверсию вашего поста. Самое простое, что вы можете сделать сами для увеличения конверсии, это элементарно добавить теги продукта к вашему контенту. Не забывайте, Instagram поддерживает теги продуктов в историях, публикациях, роликах и прямых трансляциях. Поэтому у вас есть масса возможностей для повышения конверсии. Например, в этом сообщении есть теги продуктов, которые покупатели могут нажать, чтобы купить продукт бренда. Бренд также использует основные моменты истории покупок, чтобы продемонстрировать новые товары и стимулировать дополнительные продажи. Задаете себе вопрос, как вы можете побудить их сделать следующий шаг и совершить покупку? Ничего сложного. Предложения с ограниченным сроком действия или продажи продуктов в ограниченном количестве идеально подходят для создания ощущения срочности и побуждения потенциальных клиентов к действию. Для дополнительной стимуляции покупателей вы также можете использовать такие приемы, как бесплатная доставка или больше по сравнению с конкурентами скидки на продукты и услуги. Пример: Сообщение содержит информацию о скидке, в заголовке также упоминается соответствующее предложение, предназначенное для клиентов, которые ищут еще более интересные скидки. Ну а если в ваших личных сообщениях есть перспективные клиенты с выраженными намерениями, то в переписках с ними вы также можете делиться ссылками на продукты, услуги или специальные предложения. Таким образом, вы сможете продолжать развивать отношения. Отследить конверсию таких переписок можно просто используя UTM-метки, созданные при помощи конструктора Google Analytics. Как видите, ничего сложного. Про это не нужно думать. Это нужно сделать, и результат не заставит себя ждать. А у нас с вами остался еще один шаг – побуждение к повторным покупкам. И это будет темой следующего видео. Подпишитесь, чтобы не пропустить полезную информацию. Задавайте нам свои вопросы в комментариях. И до встречи!